когда ножом мы смотрим на расположение слоев киянкой то же самое мы делаем то есть если нам например нужно сделать рез вот вот этой вот этой части да, вот с этой стороны то э, слои по отношению к той части которую мы вырезаем они расположены вот в, в данном случае они расположены вот в эту, в эту сторону идут. отсюда отсюда сюда Поэтому киянкой нужно работать с этой части, вот отсюда с этой точки до, до сюда, то есть вот так вот, вот, сюда идет движение киянки, то есть вот. Поставили потихонечку, тогда у вас, тогда у вас сколов вот здесь не будет. В, в случае вот с этой стороны, если мы делаем, мы здесь делаем у нас слои идут по отношению к этой части, они у нас в эту сторону идут, поэтому мы и делаем тоже киянкой, резом мы делаем уже вот сюда проходим, отсюда сюда. учитывайте этот момент, потому что если этого не будет соблюдаться, то вот эти все части, участки, они, они сколятся.